Послушайте фрагмент из книги Франсиса Жама «Листья на ветру». Первый взгляд – это обручение души ребенка, золотого или лазурного кольца его глаз, с источником бытия и вещей. Безостановочно движется покров твердого воздуха и зелени, река, где ускользает бьющаяся рыба. Кажется, в верховьях река находит колыбель в нежном орешнике и фундуке. Ребенок не знает, туда ли ведет она или к началу мира. И голос отца, поднимающийся в беспорядочном грохоте, и водопад прерывает молчание, река течет дальше к своему началу. Каким должен быть этот исток? Идет ли вода к верховью? Наконец, держа за руку свою кормилицу, ребенок приходит в сельскую местность и говорит няне, «Нужно, чтобы ты отвела меня к источнику». Кормилец не волнуется, потому что знает – это вера. «Источник там», – отвечает она. Они движутся к границе маленького спящего молчания леса. И вдруг источник. Какой источник? Неважно. Источник. Он там. Ребенок не поясняет, предугадывал ли он источник таким или другим, но смотрит на жару из свежего уголка. На этот жидкий лед, который кажется неподвижным. Вот здесь источник, начало величественный, как сказка реки.